Всем привет дорогие друзья! Сегодня обзор у нас Airdrop, который проходит на бирже Eobit. То не в курсе, здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день. Торги по токену стартуют в июне, плюс откроется фарминг. Скорее всего сделают еще InvestBox. Выполняйте задание каждый день и получайте вознаграждение на баланс Airdrop. Ближе к старту торгов. У нас откроется функция перевода на основной баланс. Моя реферальная ссылка будет в описании под видео. Регистрация занимает 1-2 минуты. Верификацию проходить вам не нужно. Все функции биржи доступны без прохождения КИС. Торговля, вывод, криптовалюты, фиата без верификации. Участие в аирдропах, инвестбокс, игра дайс. Без верификации. Легкая регистрация после авторизации. Советую вам перейти в профиль в настройки и подключить 2фа. Перед сканированием QR-кода мобильным приложением сделайте скриншот самого QR-кода, а текстовую часть скопируйте, сохраните в блокнот. Все это уберите на флешку. Для восстановления что-то случится там с мобильным телефоном или слетит приложение 2фа переустановили по новой отсканировали qr-код и продолжили пользоваться своим аккаунтом итак моя статистика как видите если сравнить с прошлыми монеты прибавляются как выполнить задание депозит, трейд, своп, дайс? Я рассказал в отдельном видео, выполнил эти все четыре задания за две минуты. Ссылка в описании. По фармингу в своих прошлых видео я рассказал, как выполнить это задание, как сделать твит, пост, Facebook, если у вас работают соцсети. Я думаю, объяснять не нужно. Так, а вот по посту в ВК я рассказал в прошлом видео. Могу еще раз повториться, заходим сюда, можете скопировать вот эту текстовую часть и разместить ее вот здесь. Когда вставляете ссылку в пост, у вас откроется сейчас покажу всплывающее окно для поста с картинкой текстовой частью, ее вам необходимо закрыть. Потому что опубликовать не получится. Неизвестная ошибка. Из-за того, что заспамили ВК этой ссылкой. И он ее заблокировал. А вот так получится разместить. То есть добавляйте свою, свой текст. Желательно каждый день новый. И можете еще добавить фотографию. В итоге мы получаем вот такой пост. Чтобы скопировать ссылку на этот пост, жмем дата-время, копируем из браузерной строки, вставляем форму и нажимаем проверить и получить. Как видите, у меня ни одного повторяющегося нету поста. Каждый день новый. Если будете выполнять задание проверка пользователей. Вот здесь текст постов, который должен быть. Увидели текст. Засчитываем задание. Так, вот я выполнил задание, а мне по новой. Еще одну дали. Сейчас попробую. Переходим в Facebook. Загрузился пост. Вот он. Задание выполнено. Итак, с каждым. Давайте еще одно. Забыл. Есть. Все остальные я выполню потом. На этом у меня все. Моя реферальная ссылка будет в описании под видео. Переходите, регистрируйтесь, участвуйте в этой, в этой раздаче. Кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код. Пройдите регистрацию и выполняйте задание в Airdrop. Всем пока!